Вы на канале Техношок! По просьбам подписчиков продолжаю тему о международных выставках. Это третья часть о выставке Мосбилд. Правильно подобранные стройматериалы – немаловажная часть качественного строительства и долговечного ремонта. Мосбилд – самая крупная в России выставка строительных и отделочных материалов. На выставке представлено 14 тематических разделов которые охватывают весь ассортимент материалов, инструментов и товаров для строительства, отделки и декорирования интерьеров. Экспозиция включает продукцию отечественных и зарубежных поставщиков и производителей. За несколько лет проведения выставки появились и статистические показатели. По разделу строительных материалов 46% посетителей интересуются строительными материалами, 19% посетителей интересуются оборудованием и инструментом, 21% посетителей интересуются фасадами и кровлей. По разделу отделочных материалов: 35% посетителей интересуются керамической плиткой и камнем, 29% посетителей интересуются обоями, 25% посетителей интересуются шторами, тканями, жалюзи и карнизами. 54% интересуются отделочными материалами. По разделу «Окна, двери, пол» 23% посетителей интересуются оконными технологиями, 32% – дверями, замками и 34% – напольными покрытиями. По разделу «Инженерных решений» 37% интересуются сантехникой, 27% – электротехнической продукцией. На выставке организуются зоны мастер-классов, на этих мероприятиях эксперты рассказывают о наиболее часто встречающихся ошибках в установке дверей и о том, почему двери могут служить источником вдохновения. На мастер-классах компании Litacol рассказали о преимуществах эпоксидной затирки Starlike EVO и о способах облицовки во влажных помещениях. Правильность укладки плитки на сложное и нестандартное основание с применением реактивного клея Little Elastic EVO. В рамках выставки компания Литокол представила свыше 10 новых продуктов, в том числе продукты, не имеющие аналогов на рынке, а также новинки оборудования для работы с крупноформатным керамогранитом. Центральное место в экспозиции занял стенд АМ Group. В ассортименте компании большая линейка товаров для ванной, от душевого оборудования до аксессуаров, включая встраиваемые решения. Они отличаются уникальным дизайном, сверхпрочным покрытием, многообразием цветовых вариантов яделок, разнообразными функциональными решениями, подходящими даже под самый требовательный запрос. А вот компания Kinglight – популярный в России производитель интерьерного освещения. Компания Xpro один из первых и крупнейших в России производителей системных ПВХ-профилей для окон дверей и других светопрозрачных конструкций. Производство Экспроф возникло на базе крупнейшего в Западной Сибири оконного предприятия Пластконструкция. Отправной точкой послужила идея экструдировать профили для собственных нужд и постепенно отказаться от закупок ПВХ-профилей от внешних поставщиков. Название Exprof, ставшее впоследствии торговой маркой, произошло от Extrusion профиль Экструзионный профиль с немецкого. Я представляю компанию Exprof. Мы в этом году в марте отметили 20-летие. Производим системные профили из поливилхлорида для изготовления оконных дверных. Балконных, фасадных конструкций. Uh, у нас огромный ассортимент uh, профильных систем, которые позволяют uh, выполнять любое, любое осцепление, любого формата, любого типа очень большое внимание компания уделяет качеству продукции долговечность наших профилей составляет минимум 60 лет эксплуатации причем в суровом сибирском климате компания, кстати, находится и завод производящий профили, находится в Тюмени это Западная Сибирь соответственно всю продукцию мы разрабатывали и производим с учетом особенностей нашего сурового климата, особенностей домостроения, которые... Особенности отечественного домостроения, которые также имеют место. В частности, у нас есть уникальная разработка этой системы дышащих окон. Известно, что пластиковые окна очень герметичны и в закрытом состоянии они абсолютно не пропускают воздух. С одной стороны это хорошо, это отсутствие сквозняков, то есть это хорошая теплоизоляция, но, как известно, без кислорода люди, люди животные, растения жить не могут, поэтому... Чтобы обеспечить приток воздуха и не создавать сквозняков, мы разработали очень хитрую систему доступа приточного воздуха через особые каналы внутри рамного профиля. То есть есть окно, в этом окне есть по периметру идет пластиковая рама. И уличный воздух попадает внутрь этой рамы в особую камеру через отверстие с уличной стороны внизу. Затем движется по всему периметру рамы э, вверх э, и уже вверху, то есть пройдя полностью весь периметр рамы, попадает в помещение. За время путешествия парами он успевает прогреваться, поэтому зимние морозы... Э, Проветривание получается теплое, то есть воздух выходит в помещение уже с плюсовой температурой, даже если на улице там минус 30 и ниже. Получается очень комфортное энергосберегающее проветривание, которое дополнительно гарантирует отсутствие конденсата, нормальную влажность, отсутствие каких-то проблем с плачущими окнами. Это главное преимущество нашей марки и нашей системы. X-ON для тех, кто ценит высокий уровень жизни и спокойствия и комфорт. Российская стекольная компания АО РСК – лидер рынка промышленной переработки стекла и производства стеклопакетов. Компания объединяет 12 заводов, расположенных в Санкт-Петербурге, Москве, Коломне, Туле, Климовске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Краснодаре, Казани. Добрый день, меня зовут Роман официальный представитель компании «Гидробикс» и завода «Гидрокорд». Мы находимся на Урале, производители высококачественных уплотнителей для трубных коммуникаций, для проходов. И занимаемся такими уплотнениями. Такие устройства выдерживают давление воды до 5 бар, то есть 50 метров водяного столба и являются оптимальным решением для гидроизоляции прохода. Лицание, будь то паркинг подземный или резервуар, в любом случае, то есть там, где требуется защита от влаги. Конструктивно. Уплотнитель состоит из а, резинового сердечника, который выполнен из высококачественной резины ПДМ, а, которая кислота щелочестойкая и два слоя нержавеющей стали 5 мм, а также болты из нержавеющей стали. Такая система обеспечивает химостойкость уплотнителя, высокую долговечность более 20 лет, а также обеспечивает надежность гидроизоляции. Есть сегментные уплотнители, которые выполнены по звеньям. Это немецкое производство, мы являемся официальными дилерами в России. Это компания 4 Принцип такой же. Прижимы пластины сжимают сердечник, и тем самым уплотнитель фиксирует трубку. Здесь на уплотнителе на образце видно, как резина разбирается. Видно, как фиксируется труба, то есть она очень плотно сидит. Такое решение обеспечивает герметизацию от 3 до 5 бар. Также мы являемся официальными дилерами на Урале комп компания Квосток. Это гидрошпонка Квосток и делокационная устройство. Эти устройства... Эти изделия уже применяются для гидроизоляции деформационных конструктивных швов и рабочих швов, то есть закладывается непосредственно в монолитный бетон и за счет ребристой поверхности лабиринтного прохода гидрошпонка держит воду. Тоже интересная система, которая является в целом системой гидроизоляции подземных сооружений. Также есть еще диск для, для герметизации технологических отверстий на пауэрке. Принцип такой же, как у звеневого уплотнителя, то есть две прижимные пластины стальные а, сжимают резиновый сердечник и тем самым... А, отверстия от трубки ПВХ, вот тяжелые опалубки герметизируются. То есть тоже актуальное решение. То есть там где высокий подпор воды, глубокое сооружение какое-то, незаменимое устройство. Компания Замбаити Парати берет свои истоки в 1973 году в Альбина, провинция Бергама. Основатель господин Ферручо Замбаити. Он и сейчас работает в компании в качестве президента. Непосредственным руководителем является его сын Давида. Продукция Zomboiti Parati – это виниловые тесненные в регистр обои, производимые в больших объемах. Компания патентует все свои творческие разработки, чтобы защитить их от подделок. Zombaiti Parati специализируется на горячем и контурном теснении, которое является чрезвычайно сложной операцией, когда допустимые отклонения не превышает десятой доли миллиметра. Международный концерн Deceuner Group, основанный в 1937 году, входит в топ-3 мировых производителей ПВХ-систем и композитных материалов для строительной промышленности. Штаб-квартира концерна находится в Бельгии. История компании насчитывает более 80 лет. Deceuner имеет 15 заводов и 22 склада в 19 странах. В России концерн представлен уже более 25 лет и имеет собственное производство в Московской области, в город Протвино.